Всем привет, с вами Чинтрикоин. Сегодня у нас обзор на 27 декабря. И у меня очень важный вопрос. Как вам качество микрофона? Как вам качество звука? Да и в общем, напишите, пожалуйста, в комментариях. А мы начинаем. Давайте быстро пробежимся по тому, что мы отмечали на в прошлом обзоре сразу же начнем с дневки это у нас пои ордер блок с имбом ликвидность внутри пои на дневке у нас сняли эту ликвидность сняли эту ликвидность заполнили им баланс даже сняли внутреннюю ликвидность дали реакцию от 05 пои дали реакцию от обима но со свипом ликвидности и заход где-то в 05 ордер блока а пока что уверенно двигаемся к верхнему поим у меня есть лично предположение что мы сделаем вот такой вот движ создадим supply to demand и пойдем выше поэтому удаляем и начинаем все заново что мы имеем на дневке у нас есть два свипа первый второй свип ликвидности также мы поработали с внутренней ликвидностью восходящего тренда, вот здесь, этим свипом. Также этими свипами мы создали рейндж, тест которого у нас был в 0.5. Дальнейшее движение, лично я хочу видеть, это тест пои, уход где-то в зону 0.3 и а, создание флипа. Напомню, что это у нас митингейшен блок. Я думаю, что после его сквиза мы сделаем от него реакцию. Глобальные цели все такие же. Это... 0.5 вот этого имбаланса также 0.5 вот этого имбаланса лично мне кажется все зависит от новостного фона что где-то в 19500 мы придем в январе не знаю почему но мне действительно кажется что это вполне реально вот глобальные цели у нас такие же я буду ждать создания 3дп с уходом ниже проторговкой и выше но э, это все глобально давайте зайдем на внутридневной график. На 4 часах у нас, у нас, в принципе, нет ничего интересного. Есть реакция от ордер блока и такой же боковик. В принципе, больше ничего интересного у нас нет. Давайте зайдем на 1 час. Здесь уже должно быть хоть что-то. Так как у нас сейчас с волатильностью большие проблемы, то я думаю, что скоро а, в течение Четырех дней до Нового года мы увидим какую-то хорошую новость. Ну, лично мне это так кажется. Я заметил одну странность. Мы создаем, вот в прошлом создали а, вот такой вот свип. После него свип сверху, который не снимает предыдущий. И такая же тема у нас здесь. Я никогда не строю конспирологии, никогда не верю в повторение и так далее. Но это очень интересно выглядит, когда у нас есть огромный сквиз на новостях. Также здесь, также здесь, здесь, здесь. Короче, все сквизы на новостях. У нас, получается, декабрь был очень новостным месяцем, потому что все фонды подводят итоги года. Вот. Поэтому у нас на таком новостном фоне были вот такие сквизы снизу, сверху, снизу, сверху. Причем все это за один раз. То есть за одну свечу часовую. Вот. И такие же темы у нас продолжаются дальше. Я думаю, что мы можем ожидать снятия хотя бы этой ликвидности. Но это не факт. Я думаю, что быстрее всего мы подойдем сюда. Почему так? Потому что Тренд у нас локальный, восходящий, несмотря на вот эти false breakout, то есть сложные пробои, которые торгуют какие-то ритейл трейдеры, но не суть. Тренд у нас восходящий. Я думаю, что мы сходим снять вот эту ликвидность в ближайшее время. Мне не нравится только то, что мы создаем такие огромные компрессии. но ну, это просто пиздец какой-то, если честно. Давайте посмотрим, что же торговать нам ближайшие часы, дни и так далее. У нас есть вот такой вот ордер-блок. Я думаю, мы сделаем тест данного ордер-блока и, скорее всего, на новостях сходим где-то в зону 16700. С такой волатильностью я ну, не торгую, потому что я не вижу никаких хороших условий для торговли. То есть, вообще, условий, ну, в этой, с этой волатильностью условий вообще нет. Я не знаю, что здесь торговать. В ближайшее время у нас есть такой свип и свип снизу. У нас есть работа с внутренней ликвидностью. И на этом все. Это все по битку. Лучше уже в это время торговать щитки, торговать альту. Потому что биткоин показывает какие-то ебнутые показатели. Это самая низкая волатильность, рекордная. То есть я торговать биток до нового года скорее всего не буду. У меня был последний трейд биткоину я его сейчас вставлю это был short на этом все это мой последний трейд и я хочу сказать вам чтобы вы тоже не открывали никаких поспешных трейдов то что я говорю может и не отработать потому что это всего лишь мое видение рынка у вас должно быть свое но в ближайшее время так как у нас нет условий даже на 15 минут я ожидаю свип данной зоны и свип зоны вот этой так как у нас обзор очень маленький в принципе ничего интересного нет глобальные цели есть локальные типа цели тоже есть но давайте перейдем наверное на что-то интересное Итак, я честно не знаю какую альту смотреть, но мне очень очень симпатизирует xrp давайте глянем сразу дневку xrp у нас монета конечно не зависящая от нихуя я видел очень много раз когда она делала невозможные вещи когда на рынке происходил пиздец вот. на дневке у нас что есть у нас есть сразу же важная ликвидность у нас э, была работа с внутренней ликвидностью это очень хорошо для того чтобы продолжить дальнейший рост также у нас есть вот такая вот зона пои зона интереса вот мы заполнили то есть, full fill немножечко не хватило. Я думаю, мы откатимся до уровня 0.5 дневного имбаланса. Тогда сходим штурмовать пои. Вот, примерно так я ожидаю. Вот На дневке еще у нас есть слом структуры. Вот здесь у нас будет слом структуры Давайте рассмотрим, что с ней можно поторговать на дневке. Опять же, повторяюсь, я до нового года торговать уже не буду. У нас 0.5 находится как раз в интересной зоне. Вот такая зона я бы рассматривал. Также у нас есть очень много пустых свеч, которые, я думаю, цена заполнит с легкостью. Немножечко не хватило до фулфила. Я думаю, это не проблема а, сходить в этот ордер блок дать реакцию свипнуть и полностью заполнить имбаланс если же мы пойдем ниже я думаю что мы сходим ровно в 05 имбаланс но все зависит конечно же от волатильности битка от альт сезона и еще очень много факторов которые повлияют на альту больше здесь в принципе интересного ничего нет вот такие зоны давайте посмотрим еще одну интересную монетку Аптос. Помню, когда ее залистили, был большой ажиотаж вокруг нее, но а, множество людей ее вначале купила, на хаях скинула больше, чем купила. И она сделала очень интересный мув. Как все, в принципе, альткоины, которые листили в момент глобальной медвежки на дневке, у нас также есть имбаланс, который я бы смотрел. Но дневка здесь не так интересна, как интродэй как торговля. Мы видим, что Апт пытается что-то делать, идти против тренда, работать с ликвидностью, обновлять хаи. Вот. Я бы выделил несколько интересных моментов. Это вот этот ордер блок, также хорошая работа с ликвидностью, что говорит о том, что... А на этой монете присутствует маркетмейкер, А Также работа с верхней ликвидностью очень хорошая. Также у нас здесь есть ЧОЧ, после которого можно ожидать реакцию от этой ПОИ. Нужно работать внутреннюю. Давайте посмотрим более локально. Более локально мы можем ожидать э, реакцию отсюда, потому что от этой точки цена дала небольшую реакцию. Вот Есть ЧОЧ. Есть условия, в принципе, можно работать, таргетом будет являться для нас вот этот свип. Примерно так. Думаю, на этом все. Опять же, повторюсь, я ничего торговать не буду, вам не советую. Просто сделал обзор для себя, чтобы посмотреть, что будет через несколько дней. Всем спасибо, с вами был Лучин Трикоин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на паблик в телеге. Надеюсь, с этим микрофоном звук у нас намного лучше.